На уроках английского в каждой общеобразовательной школе постоянно напоминают о том, что по-английски говорит весь мир. Хочешь, чтобы тебя понимали везде, учи язык. Почему же оказывается, что все равно необходимы дополнительные занятия, дополнительные уроки английского, и за 7-10 школьных лет дети с трудом выходят за планку начального уровня elementary. В этом видео вы узнаете третий секрет, который Перевернет ваше представление о том, что нужно действительно учить на нормальных английских уроках, как говорят дети, или уроках английского языка в школе. С вами я, Диана Билан, преподаватель онлайн-школы английского языка ILS. ILS. Your bilingual Поговорим о словах, которые являются кирпичиками любого языка. Какие слова учат дети в школе на уроках, таким и будет будущий построенный ими дом. Если слов будет мало, то и дом будет низкий и неудобный. А если у детей большой словарный запас, часто употребительных слов, которые мы э, слышим повсюду, в речи, в фильмах, в песнях, то войти в такой дом, построенный трудами вашего ребенка, будет одно удовольствие. В словарный запас языка входит активная лексика. Это те самые часто употребимые слова и фразы, пассивные слова и фразы, которые вроде бы учил, но поскольку они редко встречаются, ребенок их не помнит а также архаизмы, вышедшие из употребления слова, и неологизмы, то есть новые слова. Так вот, если смотреть на словарный запас среднестатистического школьника, то видно, что большую часть его словаря составляет пассив и архаизмы. Когда ребенку нужно что-либо сказать в жизни, он не находит таких простых слов, как «вилка» или «нож». Fork and knife или фраз Сегодня пасмурно на улице, It's overcast outside. Я бы хотел э, место у окна, например, э, в самолете. Like Таких слов и фраз в его активном запасе просто нет. А теперь подумайте, как часто они нам встречаются в реальной жизни. Да, в пассиве их можно найти, возможно, но тогда, когда они ему действительно нужны, их просто нет. И что остается делать? Использовать жесты или отойти в сторону и молчать? В школьных учебниках по английскому языку, методики которых э, не меняли годами, Дети изучают тексты типа ⁇ Лондон ⁇ это столица Великобритании, ⁇ the population of the UK is nearly 60 million people, ⁇ the climate of Great Britain is mild ⁇ и так далее. Диалоги, которые никак не помогут вашему ребенку общаться в настоящей жизни. И дети ненавидят эти учебники, а зачастую и сам предмет. Секрет номер три, который нужно знать вам, родителям, для того, чтобы уроки английского в школе или у репетитора приносили результат, заключается в том, что нужно учить высокочастотную лексику в первую очередь. Например, всего 10 высокочастотных глаголов, 10 существительных и 10 наречий дает тысячи возможных вариантов в различных жизненных ситуациях. Для того, чтобы говорить, не нужно сначала учить английский 3-5 лет, чтобы достигнуть уровня elementary, набрав при этом словарный запас в 1000 или 1500 единиц. Это можно сделать в разы быстрее, только лишь зная, что используется чаще всего в речи англичан, и начать говорить. Язык – это творческий процесс, а не нудная действительность, как ее, к сожалению часто преподносят на уроках в школе или у репетиторов. Для разговора вашему ребенку достаточно тысячи правильных слов и фраз, которые комбинируются между собой и составляют уровень elementary и максимум три слов для более продвинутого уровня intermediate, остальное это для профессионалов на наших занятиях всего за несколько месяцев, обратите внимание, не 3-5 лет, как в школе, мы с ребятами осваиваем более тысячи тех самых правильных частотных слов и фраз. И делаем это совсем не так, как их заставляют делать в школе. Как добиться такой скорости? Об этом я расскажу вам в следующем видео, а сейчас... Переходите по ссылке и подписывайтесь на все актуальные события и материалы нашей школы. Ставьте лайки, а также пишите комментарии, какие вопросы вас еще интересуют. Я постараюсь об этом рассказать. А мы встретимся с вами в следующем нашем видео. С вами была Диана Билан, преподаватель онлайн-школы английского языка, АЛС, кандидат филологических наук, лингвист и переводчик.